Всем привет, дорогие друзья с вами блокчейн, и сегодня будем начинать проходить Зиев Симулятор. Это игрушка про вора, который пытается как-то стать богатым. Но, ну, конечно, у него не факт, что что-то получится, конечно, вначале будет по чуть-чуть зарабатывать. Но мы будем это исправлять. Я давно уже просили её снять, я ее хотел еще давно снять два года назад, еще, по-моему, ее скачал, но что-то не снял, не что-то не, что не, не вышел походу. Ну, сейчас. Вышло, все хорошо, в принципе, можно снимать без проблем. Да. Будем начинать. Так, и начинаем. Сразу возьмите что-нибудь себя покушать вкусненькое. Потому что игра будет очень интересная. Загрузка была очень дол долгая раньше, когда я пытался её запустить, у меня так и не запустилось. Ну, конечно, у меня ноутбук был слабый, тогда все было слабо. А сейчас у меня все хорошо, можем, в принципе. Играть без лагов. Там 80 Fps там поставил нормально будет всё. Да, без лагов будет все, будет хорошо, с хорошими текстурками. А то б, там бы на низких настройках пришлось бы играть, или 20-30 FPS было бы. Серьезно. Так это чей дом? 109. Это, получается, наш начальный дом, который мы должны грабить. Сейчас будем. Первый дом, первый, в принципе, ограбление, можно так сказать. Так, Вини какой-то, а ну-ка давай. Вини Пух? Это я, Винни. Возьми он то и и слушай меня внимательно. У нас по-моему Вот это, да? Ага. Опять ты звонишь. Ломбарди внесли за тебя за лоб. Они щедрый народ. Они любят принцип. Ты мне и тебе. Если if ты понимаешь, давай посмотрим. See, подойдешь ли ты для этой работы. нет тот дом, который К... крайний. крайне. Ну я окей, понял. Ага. Слот быстрого доступа. Мне. его, да? Ну, ничего. И как? А, не-не-не, надо по-другому сюда. Хорошо. Да, все хорошо. Так, получается, надо как-то вот калитку открыть. А, нет, просто разломал. Офигеть. Офигеть тут физика. Для 2018 года это неплохо, на самом деле. Красная. Ага. Нация, я понял. Тут люди. Тут люди наблюдают. Нифига себе. Ага, решетки тут везде Нифига себе вы прошаренные какие вот будет не спалили Меня спалили Вини. я сейчас коп и вызову ты какой ноутбор в смысле две звезды ты чё винни ты чё винни ты чё делаешь они а я им ладно все я полез а чё делать Мне хана. Вини, что делать? Меня сейчас убьют. Меня спалили, Вини, что делать? Вини, помоги мне я сейчас... Мне хана. делать все вы выезжаете а что творится вини почему ты не предупредил меня что тут копы вини что ты молчишь не страшно или не что происходит ну, все сюжет включить выключить фонарик. А. Uh, быстрый доступ. Вы можете добавить предметы в слот быстрого доступа, чтобы доставать их быстрее. Откройте инвентарь. Вы берете предмет и нажимите кнопку слот быстрого доступа. Хорошо. Ну, его на F использовать. Ну так. Bail, Время сматывается, чувак. Залазываю. Ну, я понял. Я сейчас что-то стырю себе. слушать Вас... Арендатор услышал? Все, я сваливаю. Арендатор сейчас спалит. Это арендатор? Да не это бред какой-то. Не может, это не арендатор. А как я сюда залазил? Не, ну я туда не пойду. Э, ну это не честно, ты че? Это арендатор? А, дверь заперта к машине. Я пошел. все Я поехал. открывать дверь, поехали. все сматываемся отсюда. Так, давай здесь пользуемся. Поехал. А куда ехать надо? А просто ехать, поезжать. Окей, давай. Вс ⁇ А что ты тут делаешь? Сейчас ночь, иди спать. Иди поспил. Вот. Что ты фигней занимаешься? Тоже хочешь украсть что-то, да? Нет, я не дам, это мое все. Тоже смотрит что-то. Тоже хочет себе что-то взять. Не, мне не пойдет так, не пойдет. Это все мое, не надо мне тут. Так, сводка, скрытность. Но я не знал, что там копы приедут. Я не знал, что они там смотрят. Винни мне ничего не сказал. Шикарно. Может дело и выгорит, иди поспи. Продолжим разговор утром. Какой шикарный мне копы свалили. Видиние, ты что же делаешь-то, а? Шикарно, бляха. Ну конечно, для видения только. 7 утра. Ну давай до 7 утра. Поспим, пока я соберусь, уже будет 8-9. А теперь проверь свой компьютер. Мне нужно рассказать тебе пару вещей. Хорошо, сейчас проверим. Давай, включай его. А, через тулсы, форы, зивис, ты можешь закупить новые снаряги. Но всем этим добром еще надо уметь пользоваться. Щелкни на Steal Your Form. Хорошо. Uh, steal Your Form. Тут ты можешь купить uh, всякие секреты и инфу о том, что лежит, как охраняется. Кто двери не закрывает, ну ты понимаешь. Глянь, что я написал на Green 109 а, ну, да, бесплатно, прикольно. Отлично, а, теперь нет, иди к своей денег. машине. А, из, именно, а, нет, это не денег, у меня них хватит. На это пока не надо мне. А, старый телевизор не молстует, да? Блин, я мог бы его украсть. Так, сначала багри добычу ломбард. На гриню суде тебе надо еще прийти налегке, да? Хорошо, я пришел. Так, ломбард, поехали, окей. Поехали, давай. Так, я приехал, все, давай. Я ничего не воровал, It's я это все честным путем было заработанное. Так, а как тебе продать, это все? Старый тостер, 9-3 доллара. А, сковородка какая-то чайник. Кастрюля. Ну ладно. Настало время 109. гривен 109. Достань, Оттуда телек не вздумаю Загнать ему кому-нибудь. А кому я могу задать? А, ну я могу, в принципе, в ломбард его сдать, в принципе, на самом деле. Или в ломбард его так раз... Ты куда? Так мне в ломбард его надо, или кому? Или просто украсть тебе? А, ну если просто тебе украсть, тогда я, в принципе, не буду сдавать его. Ты сразу у меня заберешь, да? Так, гринью 109. Это налево, да, у нас? Поворотник. Окей. Вот стоит, гринью 109. Надо... А я же вроде купил, да? Вот это все фигню. Кто куда приходит, кто куда уходит. Я это все... Да какой это доллар, в смысле? Иди нафиг. Один доллар, окей. Ну, блин, ну ладно. А, да? Ну да ладно, сломай его, в чем проблема. Пошел нафиг отсюда. Будут мне тут, блин, а я Строить. А, мне куда? Не сюда. Заборы мне будут еще строить. Офигевшие. Ага, сковороды. Ну что, в принципе, какая разница. телек мне придется, наверное, в машину погрузить. О, ключи, неплохо. Ну, а вот и телек. О, сейф даже есть. Или что это? Не сейф? С денежки. Денежки это хорошо. Старые деньги написано Там old Серьезно, старые деньги. Как может быть? Деньги всегда молодые. Не могут такое быть. Не, ну хотя могут, конечно. А реально, у типа, все им сто лет уже, или что? Насколько они старые? Нет. А, у меня ключи есть, я могу открывать, что хочу. У меня ключи есть, не ты нафиг. Я могу делать, а, нет, не могу. Блин. Что там еще? Я все, я все сделал. Ай, блин. У меня есть э, теперь э, телевизор. Хотя, кому он нужен, такой старый, квадратный, из 90-х, 80-х? Телевизор Да ну ты типил, ты телевизор бросил Машину Положи Все, я поехал Блин, бросай за телевизором Это тебе что? Баскетбольный мячик что ли, я не понял Что ты делаешь? Телевизором бросил, молодец А, ну я же все и так и сделал Разве нет? Я, по-моему, все-таки сделал. Чем, при... чем проблема? Ну, дом, все правильно. Вини мне должен большие бабки дать за телевизор, по сути. А, старый телевизор 20. Новый уровень! Не забывайте, тр... не забывайте тратить неиспользуемые очки навыков во вкладке навыков. Да, я не забуду, только надо их включить еще. Вижу тебе удалось за телевизор. Зайди на BlackBay. BlackBay? Darknet мой? Или чё? Я сделал страничку для этого телевизора. Зайди на нее и продай его. Ага. Требуется. Ну. Но у меня нету этого. Старый телевизор. Продал. Отличная работа. А теперь щелкни по вкладке rent and зак. Ну, а что там может быть? Теперь ты найдешь дополнительные работенки. Я выложил заказ специально для тебя. Вот тот с посудой. Разбейте посуду. Ну, окей. Okay. Ну, ладно, теперь езжай в 110 и побей и там посуду. Кому-то посуда им ничья не понравилась, или чё? Разбей посуду, да, походу. Кто-то там у них гости приходил, он говорит, а говно какая то посуду, иди разбей. Такой взял, зашел на этот э, сайт и написал задание 50 баксов. Походу, очень не понравилось э, человеку back. эту посуду. Или кто это? А, и это, наверное, так раз... Вини был, да? Это же Вене получается, да? А телевизор... А, я продал. Да? Там исчез. Не, в Лабарде он дешевле был бы, наверное. Дом. А почему в дом? Разве в дом мне надо ехать? Чё за бред? Мне тут нечего делать. Ну, разбить посуду. что мне тут делать? Мне нечего тут делать. Навыки прокачать можно и без компьютера, по -моему там мне не надо навыки чтобы компьютеры <смех> компьютеры навыки не надо прокачивать вроде бы как наверное да так 110 это получается у нас э -э, кто там живет 10 я не помню гриффины разве или кто там живет гриффины ну Ха, открыто вы же не против если зайду по к вам гости А у меня, по-моему, нет отмычки. Ага, нет. Угу. Мне придется разбить ваше стекло. Я через ванну залаживаю. Всегда. Только через ванну. И больше никак. А, и дома пока нету. Надо... Надо побить посуду. Все, До свидания. Я то слышал, что ты даже to... сломать не умеешь. Обучись-ка основам. Теб... Думаю, у тебя basic. должно быть достаточно навыков. Sure Я думаю, что тоже так, мне кажется. Только как это сделать? Какое нарушение дорожного движения? иди нафиг я вообще... О, сейчас мне вызовут это. Да я теперь что сделаю теперь? Ну и что, что я нарушил и что? Что я теперь тебе делаю? я тут пол ничего нету. Я даже не хочу искать. Да выйди! Окно пускай открыто, проветорится будет. Все, я пошел все я уезжаю ты надоел мне сюжет а что там надо достиг первым взлом а как это сделать да иди ты нафиг все так а ну-ка свет и видимость когда вы крадетесь посреди ночи я знаю фонарик я это все знаю вы Ах, я пропущу это все я знаю, что тут не да преследование полиции тоже такое есть. М а то а как, а как караться слаб меню. А чем прикол? А добыча. А вот навыки есть на escape. Хорошо. На взлом замков, да? Изучить. Хорошо. Изучили. Заметки есть какие-то. Бейкеры, а, вот бейкеры, кстати, живут. Добыча 0, дела есть. Ну все, дело больше нету. вини right. Отлично, Now, теперь пойди купи себе DIY простую отмычку на тусы for Z. А, ah, хорошо, fief -fief. Fief -fief, хорошо. Ну хорошо, мне в лобар тоже надо съездить там. <laughs> на немножко есть. продать творится нифига себе куда я полетел сводка но я ничего не сделал я просто посуду разбил больше ничего такого не сделал но у меня по заданию так надо сделать было я что я что виноват что ли так лом отмычка 20 долларов покупаем фонарик а у меня есть отмычки пока нельзя а, а, пока ты не вляпался в неприятности, попробуй взломать тренировочный замок. Я оставил его в гараже. А, вот он, кстати, да. Так, повернуть на D. Левее. Правее. Левее. Так что тебе надо? Сломал, прикинь. А прикуда? охренеть а как его взломать то а типа наверх я понял у тебя все шикарно получилось тем старым телеком пустом доме но для настоящего дела надо ходить в разведку будем 101, 101 к 7 утра и наблюдай а мне 7 утра надо а, ну хорошо поспим давай хотя день только начался куда спать еще рано сейчас не ну всего лишь давай в 6 проснемся Ну, заранее, чтобы было. А чё так темно? Шесть утра, в смысле? Ты чё? 7 утра, отметь... отметьте ж... жильца. Мышь три. А, ну я сейчас отмечу, я приеду пока. Все отметим. А в ломбард давайте съездим. Пока 7 утра наступит, мы и в ломбард съездим, продадим. Потому что у нас бэл рюкзак бэл. уже полон. Локомбэк, здорово. Ты вообще походу не спишь никогда да всегда тут сидишь круг 24 на 7 не ешь не спишь ничего не делаешь только сидит и все ну пускай да будет так так 110 да? не 110 а 111 даже ну с мы не покупали там ничего вообще ничего надо было купить что-то мы же даже не знаем есть они дома или нет я могу сейчас политься без проблем и да я не в курсе буду. Ага. Давай. Ход заблокирован. А что ж ты будешь делать? Все нормально. На всякий случай. Ну просто, если там что-то будет. А, наблюдать можно? Куда ты встал? Я не понял. маус А, вот так вот. Ага. Там есть одна коробка. Выжди, пока все уйдут и принеси мне ее. А, а там только один жилец или там еще есть кто-то? Коробка вон тут, да? А с важным содержимым. Так, мужик, давай уходи. Не дома. А, значит, все-таки второе жилец есть. Но он не дома вообще. Так, а давай? А давай, пока ты там сидишь. Он не видел меня, иди нафиг Он меня не видел Ты ничего Не знаешь Так, мы тебя что-то тут стырить можно, мужик А, поже Ну поже, ну что-то можно стырить Что-то посмотреть можно А, тут, кстати, можно выбраться легко, кстати Выбраться легко, будем знать, хорошо так, ну, сломать дверь только можно впереди. Больше нигде нельзя. Я рано приехал. Надо было попозже приехать чуть-чуть. А, 7 утра надо быть. А, ну, в смысле, в 7 утра надо приехать, сказали. А сейчас уже больше, чем 7 утра. А, кстати, здесь ничего сделать нельзя. Решетка дебильная стоит. Простая отмычка. Ну, я в курсе же, простая отмычка. Только он должен уйти отсюда. Вот давай, мужик, уходи. Ты мне не надо не нужен здесь. Ты лишний. Ну -мо. А чё там соседи? А, соседи это я и грабанул походу. Недавно. Да, пару минут назад. Да, бляха, ну какой-то глазастый. Очки сними, блин. Надел 20 очков и смотрит на меня, ну. все мужик, ушел Молодец, молодец, всем Наконец-то а сидит встает, сидит встает. Уже надоел всем. Сидит встает, он ничего даже не делает. Сидит встает, сидит встает. Нафиг так делать, я не понимаю. О, открыл, красиво. Так, телевизор не, не нафиг мне не, не нужен, мне коробка нужна, самое главное. Самое главное, коробки, деньги и все. Но все равно больше ничего нету. Ну, кастрюлю можно. Ну я могу баллон с газом взорвать. Ну, вообще не будет. Хана будет к квартире и дому и всем, в принципе. Что у нее еще есть? Давай поиграем за этими. О, радио можно взять. Не, и даже закрывать я не буду, мне плевать. увидеть не увидит, мне вообще плевать. Мне главное вообще, что было, коробку взять, я все ухожу. Я ухожу. Закройте за мной дверь, я ухожу. А где моя машина? А, вот там. Кидай. Уезжаем. А, дождитесь момента. Так я же украл, да? А почему нет? А почему нет? Стоп, в смысле Я украл коробку. Сводка. Вот Под... подозрительная коробка. Новый уровень. Не забывайте тратить хорошо. Не буду, не забуду. Так, доступны новые подсказки. А, блэкбейн. Ну, кстати, да. Я, наверное, вместе с телевизором ее отправлю, потому что она мне не нужна. Так, есть что-то вообще? Электроника. Радио. А, радио можно, кстати, продать. Прикол. Искусство. Но это не искусство, это вот коробка. Ну, пускай кому-то будет. Я даже не знаю, что там находится. Ну, пускай будет. Ламбарди считают, что у их другу to на гривью 101 не But помешало бы новое right. окно. Ну, вот сам друг так не думает. Докажи новое окно, дело нужно. А, разбить окно. <laughs> <laughs> Докажу <плот> сейчас, да. А то офигел. Не нужно ему окно. А, конечно. Сейчас. Не нужно ему. Нужно. Сейчас блокченал придет и разобьет ему. Не нужно. Охреневший. Конечно. Не нужно. Ага. Сейчас. Будет нужно. Не... Было ненужным, стало нужным. Все. Вот так вот. А то, блин. А... Распаясались не тут. Не нужно ему. Я сейчас сделаю. Нужно тебе. Типа. Так, где 112 находится? Uh, oh, Навигатор, ну, круто. Ладно, покатаемся, ну а чё, покатаемся, посмотрим, что тут у нас э, какие крае виды есть. А чё, в принципе, какая разница? По-моему, я тут уже ездил, мне кажется. Блин, я знаю этот дом на самом деле, серьезно. А куда мне перепарковаться? Сюда? Ремонт опять. Выйди. Та да иди ты нафиг отсюда. Так. Камеру можно поставить, микрокамера, нифига себе. Вот это да. А там никого нету. Есть! Сидят двое. Спрячьтесь или убегите Просто окно, да? Мне, в принципе, неважно какое окно разбивать, да? Вообще плевать, и забивай, какой хочешь. Главное, чтобы они копы не вызвали. Хе! Убедите. Ну, я убегать, и убежать смогу, наверное. Главное, чтобы никого не было. А прохожие есть. А, прохожие тут еще ходят. Я понял. А мусорку можно спрятаться. Ну, я не хочу. А я же могу убежать, в принципе. Зачем мне мусорка это? сейчас хрясь и такой нет, не буду это так делать нет это опасно будет блин я наверно в машину не успею сесть мне кажется опа все бежим бежим бежим садись в машину дебил садись в машину я сказал уезжаем копы едут к нам уезжаем быстрее они уже тут а -а -а -а -а -а -а -а Бежим! Я уехал, все, все хорошо. Фух, нормально. Все, домой давай. Фух, хорошо, нормально. Справились. Занятие жильца, да? Тебе нужно научиться взломать обычные замки. Но я только легкие умею. <laughs> легкие для легких. Black Bay. Чего мне можно продать? А, ну я вчера разбил стекло, только я ничего не крал пока что а, поднимайте уровень кра... крадя вещи так я могу сейчас это сделать в чем прикол ну, ну изучить все сломайте обычные замки отмычкой но ну, я теперь уже сломал сломайте обычный тренировочный замок хорошо не ну тот легкий был на самом деле а отмычку а, -а, -а ну конечно Размещался, нет, тут бесплатно никто их не даст. А мне надо будет даже несколько купить на всякий случай. Ну если сломаю случайно. Давайте реально две. На всякий случай, просто всякая фигня будет произойти, я перенервничаю, и все, и она сломается. Перенервничаю и будет проблема. Так э, ну, вам нужно зажать Shift, когда он будет внизу. Нет. А как? S? Эй, я Shift зажал. В смысле? Не понял. А ну так вот. А что Shift? Вы написали Shift или... Ш... Штифт, да, бля, они обманывают тут уже. Я думаю, Shift надо нажать. Хорошо. Не, ну в реальной жизни это сложнее намного. Тут это еще легко. Если они сломан, поправят это по глобам. Тут поговаривают, что унитаз на грине 13, 13 не сломан. Not... Да, это не дело, а надо сломать. Или в следующей серии. Не знаю даже. <coughs> Давайте на следующую серию перенесем. Слишком мы много разогнались. Куда слишком так раз... разгоняться так нельзя. Надо немножко за остановиться. И потом в следующей серии уже продолжить. Нет, в следующей серии продолжим, в принципе, этот унитаз ломать, потому что мы и так уже наломали там окна, наворовали нормально. так На 600 баксов, офигеть. все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить новые способности, новые возможности. И всем пока-пока.